Рад снова приветствовать вас на своем канале. Давно я не снимал новых видео, решил снова начать. Теперь я снимаю в новом месте, открылся новый салон красоты. Я действительно очень многое хотел бы вам показать в этом видео. Я начну с демонстрации короткой стрижки, надеюсь вам понравится. В этом видео вы найдете много полезных советов. В том числе я рекомендую использовать лосьон Алаплекс во время стрижки. Я очень рад, что возобновил съемки, для меня это очень волнительно. Я думаю, со временем будет очень много видео. Спешу сообщить, что моя нога теперь в порядке, ее вылечили. Благодарю вас за просмотр. Не стесняйтесь оставлять свои комментарии. Итак, приступим. Я буду использовать лосьон для стрижки Алаплекс Band Perfector номер no. 2. Мне очень нравится это средство, так как оно не только позволяет сохранять лицо, среза чистой, но еще и укрепляет волосы прямо во время стрижки. Возможно, стрижка с использованием этого средства обойдется немного дороже. Но оно того стоит, ведь помимо новой стрижки вы получите укрепление волос. Перейдем непосредственно к стрижке. Я беру прядь волос с левой стороны головы, оттягиваю ее строго назад и произвожу срез по диагонали примерно по половине дюйма за раз. Обращаю внимание, что по ходу движения моей руки форма головы меняется. Поэтому очень важно все время следить за тем, на какой угол в вертикальной плоскости вы поднимаете прядь волос, угол проекции. Вниз по затылочной кости форма головы стремится к шее, выше затылочной кости наоборот. Изгиб начинает идти от шеи. То есть необходимо натягивать волосы так, чтобы они шли перпендикулярно к участку головы, на котором растут. Это позволит утяжелить прическу, где необходимо. Я применяю методику подвижной контрольной пряди, при которой каждая предыдущая прядь является ориентиром для последующей. На коротких волосах хорошо заметны все погрешности, поэтому важно стремиться к созданию равномерной стрижки. Следите за тем, чтобы оттягивать пряди одинаковой ширины. Обращайте внимание на угол проекции прядей в горизонтальной плоскости. Я продолжаю двигаться вдоль пограничной линии от макушки до зоны за окном. Обратите внимание, на какой угол я поднимаю волосы в зоне макушки. Итак, я закончил с левой половиной головы. Обратите внимание, какой угол проекции я создаю. Здесь угол небольшой, объем получается сам собой из-за особенностей формы головы в зоне макушки. Я перехожу к стрижке правой части головы, и теперь кончики моих пальцев направлены вниз. Это тоже помогает сделать прическу симметричной относительно левой половины стрижки. Если бы я продолжал держать пальцы так же, как раньше, получилось бы, что я притягиваю контрольную прядь к волосам, которые собираюсь подстричь, а не наоборот, волосы к контрольной пряди. А в итоге получилось бы, что на правой половине головы волосы короче, чем на левой. Такое часто бывает при создании, например, боб каре. Чтобы избежать этого, начинайте стричь тех прядей, которые ближе к макушке, затем переходите к нижним. Так линия стрижки будет более равномерной. Теперь снова обратите внимание на угол подъема, угол проекции, прядей. В зоне макушки форма головы меняется, контур начинает выступать наружу. Поэтому если продолжить под тем же углом, что и раньше, получится слишком много объема в зоне макушки. Необходимо поменять направление кончиков пальцев на противоположное. Если во время основной части стрижки на правой половине головы кончики моих пальцев были направлены вниз, то во время проверки они направлены вверх. То же самое с левой половиной головы, тоже меняем направление кончиков пальцев. Теперь я дошел до пограничной линии. Все выглядит достаточно равномерно, но я проведу дополнительную проверку. Если некоторые участки пряди значительно длиннее остальных и выделяются среди основной длины, необходимо их подровнять стрижом, как всегда по направлению от кончиков пальцев, то есть во время контрольного этапа стрижом, если необходимо, в направлении противоположном тому, которое было на основном этапе стрижки. Переходим к работе с правой стороной прически. Здесь плотность будет намного меньше, чем в остальных частях прически, поэтому и стричь необходимо совсем иначе. Несмотря на то, что угол проекции небольшой, все равно получается объем. Это связано с изменением формы головы, я говорил об этом ранее. На последних этапах стрижки я еще сделаю точечную стрижку здесь. Я работаю с использованием подвижной контрольной пряди, но когда дохожу до зоны спереди от уха, начинаю подтягивать волосы назад к фиксированной контрольной пряди. Тогда в итоговой прическе прядей будут направлены немного вперед, к этому мы и стремимся. Теперь я разделю волосы по линии между фронтально-теменной и левой височно-боковой зонами. То, что осталось правее линии, наверху, я скручиваю и закалываю. На левой стороне головы повторяю все то же, что делал на правой. При стрижке волос на фронтально-теменной зоне я буду оттягивать пряди под более тупым углом, чтобы облегчить прическу и создать больше слоев. В итоге получится гармоничное распределение объемов прически.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 Здесь я использую подвижную контрольную прядь, сейчас мы уже можем наблюдать как прическа начинает обретать форму. Я использую ножницы Mizotony Black Blacksmith Retro. У них прямые симметричные ручки, в некоторых случаях это очень удобно. Если вам нравятся ножницы такого типа, рекомендую эту модель. Если предпочитаете ножницы со всетными ручками, рекомендую модели DB20 или тип КЭМ изотони. Итак, я оттягиваю волосы назад и стригу. В итоге форма прически будет несколько устремляться вперед. В то же время получится не слишком много слоев. Переходим к мытью головы. LaPlex Band Perfector номер два уже сделал свое дело. Теперь его необходимо смыть. Я использую шампунь Paul Mitchell Invisible Wear шампунь и кондиционер, чтобы создать объем и сияние. Кроме того, я буду использовать Paul Mitchell Invisible Wear Volume Whip. Это средство помогает создать объемную структуру, что необходимо для этой стрижки. Я использую фен Paul Mitchell Nourou Blow Dry. Во время работы феном я сначала несколько разглаживаю и подкручиваю волосы у корней, чтобы они выглядели более гладкими, затем приподнимаю волосы вверх. То же самое делаю на макушке. Перед использованием утюжка я наношу Invisible Wear Undone Texture Hair Spray Paul Mitchell. Я использую утюжок Paul Mitchell Nurow no Iron. В данном случае клиент будет носить эту прическу, зачесывая волосы налево. Укладываю волосы в противоположную сторону, направо. В итоге волосы выглядят гладкими, красиво обрамляют голову. Сейчас я использую ножницы Mizzatoni Puffin. Эти и другие ножницы доступны на freedificeeducation.com. Есть также коды для получения скидки. Ножницы Puffin предназначены для стрижки на сухих волосах. Я делаю линии срезов более легкими, убираю лишний объем. При этом ход линии не меняется. Важно держать ножницы вертикально, чтобы не нарушить линию среза. Кользящими движениями ножниц я несколько облегчаю линию челки. При этом использую ножницы Puffin. Немного приподнимаю пряди утюжком. Я нанесу Invisible Wear Pump Mia Pol Mitchell на корни волос. Это средство создает невероятный объем, не стоит наносить да? слишком много. Я завершил создание прически. Пишите свое мнение в комментариях. Спасибо за просмотр. Invisible Air Orbit Hairspray позволит зафиксировать прическу, не утяжеляя ее.